Ребят, знать всем здорово. Так как я вернулся, не будет никакого отпуска отдыха или там какие-нибудь еще плюшек не подачек не будет. Буду проходить GTA 4 ровно по плану, все будет идти. У меня был маленький такой двухдневный отпуск, да. Субботу, воскресенье прошлый. Рокстар, Рокстар, поздним ПО, там, да, да, да. Помню, я это помню, помню, помню. Рокстар, Рокстар, ro ночь, GTA 4. Настройки, ну, настройки, ну, тут надо на. Игра, игра, игра, игра, записи... Запись клипа включена, графика. Ну, тут окей. Экран вот включен, все включено. Аудио есть назад на Escape, на Escape, на Escape. Играть. Начинаем, продолжаем, точнее, с вами мы играть, с вами, ребят. Продолжаем, да. Немножко подождем. Пока загрузится. Ага, ребят. Эээх, Ваня, Хваню, нет, нет, Так, стоп, а Влад, мы в тот раз вроде бы не помогли, стоп, ребят, не помогли в тот раз, Влад, вроде как. Иван с со so Иван не такой ужасный. Ну, мы эту кадцену с вами уже проходили, ребят. Отправились в гараж Романа. Так, Романа. Роман, Роман, Роман, Роман. Вот это... Это Москвич. Это Москвич? Да, ребят. Это... Это именно оно. Это именно Москвич, вроде бы. Нет, даже... Не Москвич. Да, Москвич, Москвич, Москвич, Москвич, Москвич. Это Москвич. А, ай, ай, ай. Ай, ты не идиот, извините. Вот и Where are you going to? Куда ты собрался? Спрашиваю. Сопомедней, собака. По факту это собака, он сказал. Они а то, что вы... Видели, наверное. Буду маты немножко смягчать, ребят. Ай, ай, блин. Черт. У меня москвич дымится здесь. Припаркуйте, пожалуйста. Черт, чрт, чрт, черт. Мэт, старте Но я тоже, вообще-то, в первый раз, когда эту игрушку проходил, тоже думал, что в этой Америке живут только одни жирные. Да, никуни не повезло нам. Конечно. Подтормаживает немножечко комп. И, ребятки, а ты у нас ноги, да? Поню. Давай. Боже, больше некуда бежать. Поню. Есть, не есть шанс бежать, но только -то прыгать себе вс ⁇ Вы должны решить судьбу Ивана. Убить противника или сохрани... для... У каждого решения могут быть идущие последствия. Вам решать, убить Ливана или нет. Ну, ладно. Ай, блин. Да чё? Чёрт! Бу. Ну, блин. Ну, ребят, ну вы видели? Я всё... Я его догнал практически. Да... да... Чёрт! F2 я бы зажал, ну у меня так интернет сядет, если я F2 сейчас зажму. Влад. Автомойка так тут сюда вот. Сюда вот надо прибежать не будет блин. Hey, yo, sleep, не, ну, короче, я только что... Рэн интимисми. Ну, у меня очень сильно комп сейчас подвисает немножко, ну и... Вот поэтому я и не могу очень много играть, потому что комп подвисает немножко. Uh -huh. Да понял я, Влад. Почти, что было уже дам. почти почти почти почти почти почти надо убить этого конкурента влада ваню хорошоом она нужно land Cruiser. по моему это Рэндровер. rover range rover. Ирокис авеню. Вот поэтому я не особо много люблю в эту игру играть, потому что машины как-то странно себя ведут, ребят. Ей бы нет, ей бы ехать прямо, прямо, прямо, прямо. Она нет, она поворачивает на... Чёрт. С помощью Space? Не понимаю тебя, засранец Ну, да, скользкий. Ложит не догнать. Не, ну я знаю, куда он что, тут вот он направо и... Короче, эту миссию мы прождём, пожалуй, с вами в следующий раз. И, наверное, уже, ну, я не на запись пройду ее, потому что, ну, сами понимаете, короче, много чего надо будет сделать в этой миссии, поэтому я ее пройду реально не на запись, пожалуй. Поэтому давайте, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях чего-нибудь, когда-нибудь. GTA 4. Пока.